Здравствуйте, дорогие зрители! Представляем вашему вниманию набор помощница, который обязательно понравится вашим маленьким помощникам. Игра с данным игровым комплексом будет воспитывать у ребенка привычку к чистоте, аккуратности, порядку, а также прививать любовь к трудолюбию. Набор помощницы представляет собой игровой комплекс, в который ходят игрушечные предметы быта, предназначенные для уборки. Пылесос помощница озвученность дает звук, если нажать кнопку на рукоятке пылесоса. В наборе на тележке ведерка с отжимом, швабра, щетка и совок. А также флакон, имитирующий все средства, которые удобно разместить на полочке, предусмотренной в данном игровом комплексе. Играя с данным набором, малыши могут помогать родителям с уборкой дома в игровой форме. Ведь труд – это ответственность, которую нужно воспитывать как можно раньше у наших малышей. Игрушка изготовлена из высококачественных и безопасных материалов. Данный набор рекомендован для детей от 3 лет. Увидимся в следующем выпуске. И не забывайте, счастье нельзя купить, но можно подарить своему ребенку игрушку от фабрики Полесье.